Всем добрый вечер. Хочу представить вам нашего компаньона Филатова Андрея Александровича, главу коллегии адвокатов стратегии. <сélит> <Вот>. <сélит> Выкладывай нормально. Пойдет. сегодня смотри себя.